Ребят, всем привет! Сегодня сделала заказ по 11 каталогу, по-новому. И хотела сделать сначала скрины, как обычно, показать какие акции, какие-то скидки, выгодные предложения. Но что-то слишком много их оказалось, и поэтому я решила записать вам видео, чтобы было более понятно и наглядно. Смотрите, я зашла сейчас в раздел «Мои заказы» и «Отчеты по заказам». Заказ у меня от сегодняшнего числа, 7 августа. И первым делом не забудьте включить набор из трех салатников. По акции лето со вкусом если вы в ней участвовали если делали в прошлом десятом каталоге заказ на 50 баллов и более код 525 920 цена всего лишь 99 рублей и при этом еще два балла вам компания начисляет и не забывайте что эта акция продолжается в одиннадцатом каталоге тоже делаем заказ на 50 баллов и более и получаем в следующем каталоге тоже за 99 рублей кувшин, тоже акриловый. Смотрите, у меня в этом каталоге идет подписка Wellness Life, пятый шаг. Я говорю именно про подписку Wellness Life, не просто подписка Wellness, да, а именно Wellness Life, это когда даже за четвертый шаг начисляются баллы, да, то есть там 0 рублей вы платите, но а, баллы все равно получаете. И эту подписку можно оформить только на сертифицированный СПО, именно первую, первый шаг подписки. Остальные получаете, где вам удобно. А, и смотрите, в чем преимущество еще сейчас, да, компания сделала дополнительное преимущество. Если вы не отказываетесь от этой подписки, то есть вот у вас прошло 4 шага, да, вы получили четвертый шаг бесплатно, и если вы ее не отменяете, она у вас дальше продолжается, и она продолжаться будет у вас со скидкой 30%. То есть если до этого вы экономили 25%, да, когда три раза покупаете, четвертый бесплатно, вы экономите таким образом 25%. То если вы не отказываетесь в дальнейшем от этой подписки, то вы экономите не 25%, а 30%. Вот посмотрите разницу в цене. У меня идет подписка Wellness Pack для мужчин, это обычная подписка, и стоимость Wellness Pack мужского да, – 1920. По сути, Wellness Pack женский тоже также стоит 1920 по нашей цене. Но так как я не отказывалась от подписки Wellness Life, а дальше продолжила ее, да, Видите, у меня сумма сразу уменьшилась на 30%. То есть 1343 рубля всего лишь мне обходится женский wellness pack. Здорово. И в подписку у меня также в подписку входит коктейль ванильный. То есть он тоже идет со скидкой 30% с дополнительной скидкой. Здорово. То есть вот это вообще мне очень понравилось, что теперь у меня каждый шаг будет стоить вот именно вот такую стоимость. Да, а Экономлю, в общем, еще плюс 5%. Больше на 5%. Дальше. Ну, я сказала уже, что это обычная подписка у меня, да, волна спыга для мужчин. Здесь у меня тут идет wellness pack для женщин, еще одна упаковочка со скидкой 50% Это скидка пример клуба для тех, кто делает 150 баллов и более Можно один продукт выписать со скидкой 50% вот Я обычно всегда беру либо wellness, либо какие-то аксессуары, там сумочки, например, шарфики Но обычно, все, чаще все-таки беру wellness Здесь у меня витамины для детей, идет четвертый шаг подписки бесплатный Тоже классно, да? В подарок дневник Wellness Life. Это так как у меня продолжается подписка Wellness Life. И смотрите, какая акция классная идет в каталоге на... Сейчас я покажу вам 81 первой страничке. Вы берете... Да, вот 81 страничка. При покупке любого средства со страницы 81-87, кроме там одного продукта, да, вы получаете в подарок гель для умывания, новинка Optimals. То есть вот эти вот странички, любой продукт заказываете и э, получаете в подарок умывашку. Если вы заказываете, например, два продукта, соответственно, две умывашки у вас идут в подарок. Если три продукта, то три умывашки, вы получаете в подарок и так далее. Я заказала вот этот крем Optimals. Вот он у меня, видите, матирующий дневной крем. Вышел он всего 383 рубля. И вот она, умывашка, увлажняющий гель для умывания для всех типов кожи, 0 рублей, то есть в подарок. Ну, еще я здесь заказала себе компактную пудру, потому что у меня закончилось. И вот эти масочки тоже мне очень нравятся. Ну, они одноразовые, да, стоят 55 рублей в этом каталоге со скидкой. Но мне очень они нравятся, очень удобные в поездке, и дома. Открыл, использовал, выкинул. То есть, удобно очень. И по своим качествам, качественным свойствам, да, вообще очень здоровски, мне нравится. Вот, ну, и в принципе все. У меня получилось ровно 200 баллов. Сумма заказа без скидки составила 6688 рублей. Скидка 2371 рубль и к оплате 4389 рублей. То есть выгодно быть в премьер-клубе постоянно. Да, еще раз напоминаю, что, во-первых, вы автоматически участвуете во всех акциях от компании. Во-вторых, вы имеете скидку 50% на любой продукт. Вот я здесь показывала, что я заказала в Wellness Pack да, для женщин. И, в-третьих, это, соответственно, вы получаете дополнительные бонусы от Reflame уже в виде денег, либо на ваш регистрационный номер, который вы можете использовать как скидку на оплату вашего заказа, вот здесь вот у меня, да, либо это уже вы получаете на расчетный счет в банке, ну, соответственно, если сумма приличная, то есть, если вы еще занимаетесь бизнесом, приглашаете людей в команду, да, и организует товарооборот, получаете с него проценты. Но это уже тема другого, наверное, видеоролика, да, поэтому сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам классных заказов по 11 каталогу. Не забывайте включать в заказ набор салатников и не забывайте продолжать участвовать в акции «Лето за вкусом». Всем пока, желаю хорошего 11 каталога.